Ну, сначала гляньте. Все с нарушением стоят. Ну, это я провожу совещание. Все понимаю. Люди жалуются. Кто жалуется? Граждане, жалую часть ГИБДД. Граждане, Пробросы, нажмите, да? жалуются, а, мы, на, мы не жалуются на, на то, на что жаловаться не надо. Еще раз говорю. Глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот с продвисковыми. То есть, территория оцеплена. Под поведение завещения главы республики, гаранта Конституции. Так и вот встаньте и стойте. Значит, стоять нам не поступал. Кому? Кто не поступал? Вы не поняли меня? Я вас услышал. не, не поняли не меня? Понял, понял. Вот встать и стоять, пока я не уеду. Закройте рот, а вместе с ним проспект! Дворец закройте бракосочетание и переделайте горстрой проект. Я проводить здесь буду совещание. Больницы-морги, школы и сады эвакуировать и ждать распоряжений. Недолго ждать, примерно до среды. И не мешать принятию решений. Могу точнее. Вот отсюда вот с мигалкой едешь восемь светофоров. Зачистить по периметру народ и чтоб мне без лишних разговоров. А все же прав чиновник про Прохиндей. Мы не встречаться с ним давно согласны. Те совещания для нас простых людей, как ни крути, действительно опасны. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.